Эй, народ, ну чё, всем привет, надеюсь, там ведущие серии зашли вам там, качество видео, там все дела, лайкосики были, комментарии. Все, давайте, на арене ещё подерусь немного. Противник, давай, завози своего противника. Цинка, цинковый дом. Давай, сейчас покажем. О, слушай, тут надавали, прям жирно, вкусно. Гадюху мне дали, или как он там, вообще МП-5 дали. Опа, фонарик был. Как тебе, братан, там хорошо? Рвача, рвача! рвача! Давай, повозь сюда свое. Да, перегрузоч. Давай. Две тысячи дал. Давай, сейвик, сейвик, сейвик. Еще противник. Давай, погнали. Сейчас посмотрим, что, что там. Бойца? Ой! Сегодня мы узнаем, кто он. Претендент названия чемпиона. Кусок мяса. или о обрезать нифига себе он лупит и отдача еще такая блин А подожди, ты мне бабло сутать Не успел со второго. Ну да ладно. Давай, сколько? 3000. Давай, еще сейвик. Может, еще раз какого нибудь Ну, не с человеком. Есть какой-нибудь тварь. Добро пожаловать на Олену. А, типа, меня дальше не пускают, потому что у меня еще, типа, гранг там, может, новичка какого или. Типа того. Да? Именно поэтому не пускаешь? Нехороший вы человек. И, кстати, с этой пушкой можно так вот с лазером вот эту вот, с точки, короче, работать. Всё, давай, короче, захавкой схожу. сбегаю, короче, квесты поуполняю. За хавкой, за водой там. А где же проходи, не задерживайся? Я слишком быстро побежал таких, ты, Сигаретки. О, сигаретки я люблю. что это хавка? Это шкафка но она не берется. А я думал, стоит только выжигатель пройти. Э, а -то кофеин комфорт, взял. Сидович, Сидорич! Сидорич, Сидорыч, Сидрич, Сидович. Давай сюда, иди папа кропа перехода на игру. па па па па па па, -пам -па -пам. Сколько стоишь? 1200 А фляжка с водой просто какая-нибудь. 190. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кинь на Слабый отличающий им <связывающий> напиток. А сколько ты? 32 секунды. Хотят, бабок, пока кишки по веткам разбросает. Так. Еще и насыщение дает. Это водка, господи. и вот вода. Очищенная вода. 31 минус 9. Ну, кстати, я вам скажу, вот это повыгоднее покупать. Вот так. Кавка у меня есть еще. В достаточном количестве. Ладно, давай еще вот так вот водичку. А кстати, водичка на три использования. Повыгоднее. Ну ч, готовы к рейду? Так, подожди, я тебе хлам еще всякие не продал. А тебе он и дагом не нужен, да? Ну тогда какой-нибудь ящик сложил бы. О! А, ну давай сюда сложу все это. Промышленную смазку там. Для кого-нибудь там будет. Промышленно смазывать будет. Ну что еще я могу выложить? А все нужное? Вот это могу выложить. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Это Нет, пригодное. муж нафиг эти непригодные патроны от них крены бывают а я жадный чувак короче пда где мы пидиа так вот это давай и вот это ой извиняюсь я еще болею так пострелять мутантов понял это самое ближайшее вот туда сейчас сходим так и утолить жажду утолить голод и опять утолить жажду все утолились Кстати, как вам ночь светло прикольно И он, типа, все равно хочет пить. Какая нафиг радиация, радиации у тебя нету. А, типа, действует эффект излечения радиации, он поэтому не хочет. Здорово, мужики, сейчас, короче... Сейчас, короче, мастер-класс покажу. сколько у вас там? Ну, две вижу. Я, кстати, по-моему, у взял этот э, квест. Э... А это все потому, что я использовал какие патроны? Правильно. Я использовал хреновые патроны. Короче, пацаны и долговцы, так не делайте. Понятно. Это был сон, это приснилось, короче. И чтобы еще крин был с первого патрона. Нет, короче, нафиг эти хреновые патроны я отдаю, продаю. И с этим залупным прицелом ничего не видно. Блядь, ты типа уснул, а? кустил у меня за жопу а ко мне хватит походу да давай срежем тебе все это добро и музыку давай тоже срежем Потом там Ва -ва -ва забывает обновлено да я взял таки под квест на шкуру псевдо пса А непригодные патроны, кстати, по-моему, даже никто и не покупает. Разобрать. Разобрать. Так непригодные же, да? Вот это вот непригодное. Разобрать. Разобрать. Все. Разрядить. Разрядить. Разобрать. Все. И теперь заряжаю нормальные патронами. И непригодное дерьмо больше не беру, блин. Все, давай. Вот так вот. Сейф. А то что-то уж, блять, он как-то клинит, блин, часто с ними. Блядь, и, и, и перевес у него, короче, ебанул. Так, ну, собак пострелял, шкуру псевдопса нашел. Как бы вот все, что надо для счастья по идее, для Сидоровича. Ой, для Сидоровича, для Барбана, хотел сказать. Оговорился. Ну как вам небо? Здравствуй, небо голубое. Ну у тебя ж не такое крупное, у тебя, смотри, вот, 39 может тащить. Что ты там задыхаешься уже, 36 кг у тебя только. Так, бабла у меня девятнадцать четыреста Сразу меня там на карточку скинуть не может. А было бы неплохо, было бы неплохо. Давай. Проходи, не задерживайся. Все, прохожу, не задерживаюсь. Поговори с Барваном. Ну, как скажешь. А где Что он там? Брат? Бармин, бармин, бармин, бармин. давай я выполнил и я выполнил ну все десятку где-то подлутали вот это вот тебе тоже отдам вот эту вот всю хрень вот еще плюс 1200 у тебя воды завоз вот, давай все, нормально, мне хватит. Мне хватит? Мне хватит. Так, подожди, а из этих патронов разобранных что получилось? Получились гильзы. С основной части боеприпасов. Наверное, из них там можно как-то крафтить там другие, может, боеприпасы. Я еще без понятия. Так, ладно, куда двигать сейчас. Пу-пу-пу. Список -пу -пу. заданий. Так, друг. я ж тем говорил уже. Он мне, по-моему, говорил, типа, пиздуй. Он мне уже помог. У меня типа дал задание, типа, иди, короче, в этот на Аргопром, и там, короче, найдешь свое счастье. Ладно, защита интересов. Ты где? О, нихера себе там закинула. На затон, или как эта локация называется? Так, ну мне сейчас за тобой уйти, да? Рассветитель тайников. Э, Зантресолил за, за тайник где-то в пределах деревни. Мне же необходимо найти тайник. Ага, ну это в деревне новичков. Так ладно, давай в эту в темную долину сходим, или как она называется. Возьму там, короче, по поручению бармена. Хм. Задание. Тайник там его, то есть, по его заданию. Здорово, мужики. Ну чё, дикая территория впереди. Давай, сейвик. Это сейчас пере переходе на локацию Должен сохраниться Неважно Давай, погнали Сейчас все будет Сейчас все будет Сейчас все будет офигенно Давай Фу, я перешел мистер Аномалия. Так, мистер Музыка, мистер Аномалия и мистер Музыка. вы кто вообще по призванию долгаши, блять? Ли Столтяга, или кто вы, долгаши? Давол? Не возражаешь, да? Не возражает. И ты не возражаешь. И ты не возражаешь. Там уже кто-то воюет с кем-то. Так. Ну, я, кажется, плюс-минус понимаю, где это. Сейчас он тут. У -у -у. Там псевдохрень сидит. Лучше оттуда соваться пока не буду. Это мало ли что. Побегаю эту жгучую залуку. Эй, больно, блядь. Блять. Найметы, найметы, найметы, найметы, найметы, найметы, там сидят. Давай, птичку первой помощи. Быстро хаваю. Опа, там мутант. Там ебущий бюджет. Тебе, блядь, сколько надо в садись, дорогой ты мой? Я вижу ему там нравится так и мне все заманился ну такой же я вам скажу с двумя косяками блять это дюйвер до команда о Так, мне за залупа не поганит, нет? Если так пигнусь оп оп оп оп Давай аптечку быстро. Пешка, пешка есть. Сейф. Мне кажется, там еще кто-то сидит точно. Давай, что у тебя есть интересного? А, патроны мои есть. Нашивка. А, взрывчатое вещество какое-то. Агритваты. эти можешь себе оставить что это аек у тебя да папа -а пам а, разобрать разобрать ну, кстати ехать у тебя в неплохом таком состоянии тебе скажу а что по прицелу кстати у этого аека я просто хочу посмотреть ну, он такой, он поудобнее, но мне больше 60 ник магазин больше нравится, если скажу тебе так. А выше одного калибра, блин, хули ты глушитель не хочешь ставить? Ну... Но... Короче, тут, походу, наверное, чтобы ставить, это надо, это, на верстак, короче, идти. Ну, мне кажется, пока так. Блять. Я уже думаю, нафига не ногка, блин, обидели? Господи, ну давай, бин, еще съешь. Братан, а лестница-то тебе что сделал? Ну, понятно, я, блин. Враг твой, ну а лестница-то, что тебе сделал? Бурень, блин. Короче, не расслабляем булки и за снорком не лезем. И музыку потише делаем, да? Без этого вот вообще никак. Так, коврик на мышке подправить. Ага. Все. Можно в бой. Дядя? Дядя? Дядя? По учетом тебя? ФАМАС уже лежит какой-то. Ну ты точно последний, да? Патроны. Вот это, вот это, вот это. вот это. Нормальные? Нормальные. разглядеть ненормальные. Разобрать. Ну забирай себе, дарю. Убедил. Убедила. Убедила, хокодила. О. Вещь. Так. Музыка. Нет, показалось, ладно. Думал, сейчас как шамарну, блин. О, срокчик-то богатый оказался. Богатый. Так, хреновых боеприпасов у меня же нету. Нет, хреновый не ношу. То есть на калашников так нормально у меня патронов. Вот на этом маловато. Так, ладно, что по заданию? Давай. Там где-то? Вы лаваша стал бармен попросил выехать важный документ и доставить их к нему. Вот это оно тут должна валяться. Прям вообще вот тут тут. Ну конечно, давай еще наверху проверю. вы и проверю да ой-ой-ой я знаю что это это мать его выброс Блять, и почему будет так темно стало Я вообще ни хрена не вижу а та тогда fire fire fire бери бери fire бежать тоннель. А мы сейчас передохнем, блять, а не передохнем. Успеваем? Энергетик. Энергетика нету. Появляется. А я тут не спрячусь. Ну все, пиздец мне, да? Пофигу. Беги. Беги. Ну, хоть куда-нибудь беги, блин. Минагнитиков нету, вот это. Диркулес, блядь. Сюда. Похуй. Охуй. чка бинт вагон хух ну сейчас короче ходить слутать все это свое добро ну что выжили главное что выжили пришлось конечно конкретно так разгрузиться Дай посмотрю, что это здесь. Патроны голимые. Я понял. Давай спать. Часик. Пока там выброс бушуют. Все, выполнил задание. Все, можно назад идти. Добро свою подбегать. Пулеметыч. Так а я в этой херне ничего там не скидывал. Вроде ничего не скидывал. Вот это, вот это бери. Так, ну вроде все. Вроде все слутал свое, да? Симк там, уинг. Я, конечно, мог вот так обойти, но ж неинтересно, блин. Господи, что это, блять, такое? Там ворона, что ли, там? Да, это ворона. Так, у меня на этой локации еще какие-то интересы есть. Да, у меня есть. Я хотел наверх подняться, но начался выброс. Заряжай, выбрасывай. Ну, все равно поломано, типа, ну нахрен мне он сдался. Ну что, остальное все нужно. Остальное все мне надо. Ой, ой-ой-ой. Так. Сюда, наверное, да? Ну, где-то вот в, в, в этой в этой стороне где-то тут должен быть. Вот он. Вот папочка с документами. Что-то роликовая личинка. Нет, давай вот это аккумулятор возьму. Вот это давай. Вот это, по-моему, что-то стоит. Ну и вот это. Ну все, мы, короче, перегружены, прям загружены по самой... По-самой не балуй. Ой. ничего не сломалось. Все. Так, все, давай, сейф. Как то Задание. Мне с этим перегрузом не особо куда-то хочется идти. А вот еще тут что-то есть. Подожди, рассветитель тайников. Так, это я сдать? Это типа ему защита интересов. В рыжий лес мы уже добрался, Ошибка бандитов 11 штук. Это я понял. Все, короче, топаем к бармену. Просто вот к нему летим. Ну, конечно, как летим. Че, как думаете, если там пройдем? Нас не особо там облучить, скажем так. Или что там? По-моему, там хим-воздействие или что там. Пофиг, давай сохранимся. О, блядь, какой нибудь еще будет Деркулеса бы, а. Или что-нибудь, что убирает перегруз. Ну да, здесь радиация. Ну, вроде не страшно. Держим. Держит костюм радиацию, противогаз держит. Вообще по фене. Э -э -э. Нету стамины, говорит у меня уже, да? Вот реально там костюм этого, там диггера или как он там называется. Костюм таскальщика. Пси защита насыщение. Нет, давай-ка косячки мы продадим. О, долговцам, они, наверное, любят как наверное, нет. На свободе, довольно-таки, не продавать. Господи, мой этот костюм дает плюс 3 килограмма. Братан, ты представляешь, что такое 3 килограмма пускать? Это у него, короче, вот... Даже карманов по бокам, наверное, нету, Вот 3 килограмма. Это у него вот впереди, вот как на этой, на худи, ну, на байке. Типа там, положил там прям пиваса, я не знаю. Пошел довольный. Это вот весь его переносимый вес, это вот с этой куртки. И там у него еще школьный рюкзак, блин, да? Сколько дает? Ну, 21 килограмм, но это уже там что-то плюс-минус. Но все равно такое себе. Вот, типа, нормально бы там какой-нибудь рюкзач, такой нормальную бы куртку там с разгрузкой, там все дела. Вот это было бы вообще тема, да, мужик? Не то, что эта фигня там. То, что я ношу с собой. О! Сколько аккумуляторы весят? 0,6. Немного. Ничего, сейчас ща допрем. Ща допрем, продадим. Будет нам счастье. Ладно. Что, может, допру я уже вне записи, как думаете? Просто в следующей серии увидимся уже там, на месте, когда я что-то солю, добро. Барахло. Ладно, с вами был Зазепа. Все, всех люблю, целую. Надеюсь, понравилось видео. Жду от вас лайков, подписок, комментариев. Не без этого. Все, всем пока.